Всем добрый вечер. Интересный клип. Мне ссылку дали про игру в шахматы. Про игру в шахматы. И прежде чем я его разберу чуть-чуть попозже, прежде чем мы перейдем к нему, я хочу рассказать свое личное наблюдение, на что похожа игра в шахматы, которая происходит с людьми, с обществом. Мы уже заметили, что люди друг от друга отличаются, ты кого-то не понимаешь, и это взаимно. Из кого на самом деле состоит общество? Это мое личное наблюдение. То есть, если вы не согласны, значит, не согласны, пишите. Дело было так, как-то мне стало интересно, был форум, и там мы провели опрос, женский форум, как вы разводились. Как выделили имущество при разводе? Было ли это конфликтно? Было ли это ну, умеренно, нормально, без конфликта? Или было нечего делить? И я ж козлюнок, который умел считать, умел любить. Я, конечно, взяла карандаш и тетрадку и посчитала. Мне было не лень, мне было просто очень интересно. Посчитала, и меня шокировал ответ. Шокировал. Вот сейчас, пока я не сказала какой ответ, поставьте на паузу. Как вы думаете, какой был расклад? Напишите, как на ваш взгляд распределились голоса. Ответ меня настолько удивил, что я подумала, что я ошиблась. И, и, Надошней лень. Я снова этот форум, где больше сотни комментариев, я его заново пересчитала. Пересчитала и получила тот же самый ответ. Итак, вы честно написали то, что вы подумали? Как про, э, на женском форуме был вопрос: как происходят у вас, э, как происходили разводы с вами или с вашими знакомыми? Э, конфликтно, неконфликтно или нечего делить? Как вы думаете, как распределились голоса? Ну, все, написали, а теперь не исправляйте. Барабанная дробь. Голоса распределились вплоть до голоса ровно поровну. И я так думаю, Джур". что угодно я ждала, ну что угодно, но так что-то не то. Так не может быть. Если мы говорим о случайностях, то ну, не может быть таких точных соотношений. Это было что-то не то. И вы мне скажете, что матрица через компьютер это же опрос на компьютере, да. В интернете э, просто кинула такие значения. Я скажу нет. Там были именно... Э, это не голосование флажочками, где кликнула все. Там было много-много текста. То есть женщины писали про свой случай, про еще один свой случай, про знакомую. Я все это перечитывала и все заносила аккуратно по графику. Туда-сюда или третье значение. Там было много путанного текста, много деталей, много своего там, чего-нибудь своего от себя добавить. Я это все перечитала дважды, и я сама заносила тут в ту или иную сторону, каждую историю. С каждого комментария в комментарии могло быть перечислено несколько историй. У меня получилось ровно три части. Этого не может быть. Это еще не все фокусы, которые так получаются. Я как-то пересчитала психопатов в своем окружении, кого бы я занесла. И у меня получилось до десятых долей совпадение с книгой Кента Кила о психопатах. Без жалости, без совести, без сочувствия. До десятых долей я повторила его статистику. Там было или 4,6, я не помню. Сейчас уже десятую долю не помню. Помню, что до пяти не дошло. И причем женщин было почти столько же, там на десятую долю буквально их меньше. А как такое может быть, если статистика Кентакила – это вообще другой континент, и англоязычная среда, и полностью все другое? Там ну, другое все, от школы до мироустройства. Как получилось так, что количество психопатов там и тут одинаково? Если мы говорим про генетику – но не может генетика так распространяться равномерно. Но где-то больше, где-то меньше, знаете, где-то фактор война, допустим, какой-то вид лучше выживает, где-то фактор мир и так далее. Где-то советский застой. Это должно было создать факторы, которые должны были создать колебания цифры. Но цифра оказалась у нас на постсовете вокруг меня. Той же самой, что у них там в Америке. Как это может быть? Дальше масло в огонь э, статистики, делившие общество на три части, подлил, э, подлил случай, когда парень ходил по паркам, подходил и проводил опрос. Вы за красочный режим, против или воздерживаетесь? Я свой ответ дала, думаю, очевидно, какой он. И спросила, а как распределились голоса? Парень ответил, примерно поровну. Примерно поровну. Допустим, мне что-то показалось, но делит ли еще какая-нибудь статистика или какие-то мнения общества еще на три деления? На форумах интимной жизни для мужчин ровная третья часть комментариев острые негативные. На тему того, что я своей бабе разнообразие устраивать не буду. Лучше я буду баб менять ну, в таком ключе. 30% я считала: вот есть эти самые каналы с такой темой, я обратила внимание: 30% третья часть людей какие-то <злобные>, злобные. Что касается незлобных 35 процентов мужчин хотят иметь детей опять-таки мужская статистика. Если у вас есть по женщинам интересные расклады или идеи как посчитать то пишите. дальше ровно ну, не ровно три, примерно третья часть детей прошла эксперимент с зефиркой помните когда надо было продержаться 20 третья часть детей прошла эксперимент с зефиркой. Еще один канал, это уже вот сейчас, текущее время, недавно опубликовал, что третья часть людей на планете готова к вознесению в другой мир. Примерно третья часть, опять корреляция, да. И еще на одном канале было высказано мнение, что только у 30% людей есть полноценное сознание. Полноценное сознание с некоторыми высшими уровнями, а у остальных просто нету этих высших уровней. То есть, грубо говоря, две трети людей критически не понимают вот эту одну треть, которую я обозначила красным цветом. Красное, желтое, синие. Две трети людей не способны понимать одну треть. У них чего-то нету в сознании. Клинически нету. То есть это или мозг, или это аура. То есть это может быть энергия. Или что это? На уровне ауры получается, идет разница, если мы говорим о сознании. О уровнях сознания, которые там где-то вот в ауре выходит да. И я сейчас обозначила статистики определяющие плюс-минус злобных, условно-синих. Я их нарисовала синими. Статистика условно-красных. А что же с желтыми? Желтые пока что для меня настолько бессобытийны и загадочно, что они угадываются только методом исключения. Что же с ними? На них, судя по, опять-таки, статистикам и еще другим источникам, равномерно влияют красные и синие, и они распределяются поровну. В конечном итоге религиозные источники много, включая притчу о девах с лампадами, включая 24 главу, где малый апокалипсис от Матфея. Там показано разделение «одна остается, одна уходит» религиозные источники указывают на разделение общества примерно на две половины поровну. Еще было, было видео с посланием старца. старца. Я не помню сейчас подробности, имена, просто в общих чертах. Если вы найдете источники такого плана, оставляете ссылки, пишите, где искать. То есть источники, которые ну, пока что выглядят теоретическими. Они распределяют человечество примерно на две половины. В теории так. А что же на практике? На практике половина людей после гипно гипнотерапии разводятся со своими партнерами, половина остается и живут еще лучше. Половина матерей не любят своих дочерей. Психология подтверждает деление людей в конечном итоге на две половины. Это может говорить о том, что за красными. Красные чем-то отличаются, ими кто-то движет, или они имеют свои события встроенные. Синие тоже или имеют свои события, или кто-то ими играет как фигуры. А желтые остаются без влияния извне. Желтыми фактически играют красные и синие. Красные и синие влияют равномерно. Иначе бы у желтых была бы своя более сложная статистика. Желтые как бы оставлены, знаете, как это. На расправу, так сказать. И наши, это действительно похоже на шахматы. Это действительно похоже на... Что еще? забыла в общем действительно это смахивает на шахматы где есть две команды которые уверены в своей позиции есть третья которая не уверена и те две на нее влияют мне лично эта ситуация напоминает ядерный реактор вот у ядерного реактора есть вещество которое дает энергию да есть Тысяча миллионов конструкций, охладительные стержни, колпаки и прочие ограничители, которые делают добычу этой энергии безопасной и предсказуемой для того, кто добывает. В обществе кто-то так распределил, кто-то так распределил, что есть условно эмоциональная или ресурсная часть людей и к ней, ну, в разной степени эмоциональности получается от середины желтого до края красного будет диапазон разной степени ресурсности и есть к ним прилагается ровно такое же количество синих или желтых желто-синих которые являются ограничителями тушат и их мнение считается нормальным с точки зрения системы. Система и ввела их среди нас. И об этом не принято говорить, что мы очень сильно отличаемся вплоть до понимания и непонимания каких-то вещей. Если сознание разное, насколько мы отличаемся на уровне чего. И синяя часть людей как бы тушит вот эту красную, их инициативы. И в условиях конфликта, когда идет, идут выборы, допустим, то, что я наблюдала на примере своей деревни, то, что наблюдаем мы все, когда идет краеугольно какое-то мнение и борьба за что-то, то общество разделяется на две половины. На две половины. Жел, желтая распределяется, видимо, на две стороны и получается противостояние, двух сторон. В состоянии же конфликта общество стабильно разделено примерно на три части. И это повторяет теорию треугольника Картмана: что есть две воюющие стороны, и третья, которая является компенсатором, да. Ну, в треугольнике Картмана это спасатель. Здесь это не спасатель, здесь это желтая бессобытийная часть. Но вот благодаря третьему компоненту в треугольнике Картмана его сансара становится бесконечной и не останавливается. Лишь потому, что есть третий. А если третий его убрать, то двое других теоретически быстрее выяснят отношения раз и навсегда. Исключение только если... Жертва не может выходить из этих отношений по техническим, объективным причинам. Все. В остальных случаях треугольник Артмана рассыпется. Если не будет третьего компонента. И вот в нашем обществе мы видим на примере статистики, что желтая часть периодически она есть, когда нужен застой, когда нужно, чтобы... Ну, такое болото, где ничего не меняется. В ситуации конфликта, когда красные наступают вперед, против них моментально активируются синие. Когда красные неактивны, синие тоже неактивны. Это наблюдение мое за политикой. Как только красных нет, и синие тоже схлынули, как вода. Я полагаю, что из-за эксперимента с зефиркой можно говорить о том, что это не воспитание, не генетика. Дети, как бы они смогли успеть сформироваться, маленькие дети. Это все-таки личности, это души, которые родились изначально такими. Само, сама э, статистика, которая так четко делит на равные части, лишь подтверждает, что это не генетика, это не случайные процессы, это не процессы, которые зависят от войны или мира, или других вещей, которые влияют на психологию. Нет. Это просто кто-то, вот есть кто-то, кто следит за игрой и заселяет сюда три типа душ. Всегда три типа. И идет игра действительно между этими тремя типами. Мало нам нагрузки, да, короткая жизнь, очень короткая, успеть только оставить ребенка и встретить пенсию, называется, и, и выжить. Просто еду добыть. Короткая жизнь, еще в этой жизни кто-то обнуляет твои крошечные результаты, как развал Советского Союза. Диплом можно выбросить, квартира обесценена, завод закрыли, все. И человек в этой жизни, вот он коротко живет, он уже положил свои 40-50 лет на это, он уже не адаптируется к другим условиям, он ничего не исправит, его просто обнулили. Прочие кризисы, прочие войны, и вот в этих условиях помимо прочего, еще сильные мира сего, которые ни о чем не забывали и руководят. Да? И они готовы выстрелить, если нужно, они готовы устроить войну. В этих условиях у людей, у живых красных людей есть дополнительная нагрузка, о которой никто не говорит. В количестве примерно половины. Нагрузка, что среди нас есть спящий механизм, спящие Голоса политические, которые будут активны по щелчку, когда понадобятся. И может быть отдельные люди, очень многие состоят из многих карточек, сложные, да? Красные, синие, желтые значения. Мы любим сохранять энергию, лениться, у нас желтизны полно. Мы иногда злимся, мы синие, да? Мы иногда красные, и у синих не всегда есть возможность быть синими. Они тоже вынуждены быть иногда красными, дающими. Но это дающее, забирающее поведение. И все-таки все эти значения нам исконно при рождении распределены так, что в конечном итоге общество делится либо на три деления в состоянии покоя, либо на два в состоянии конфликта. И люди, от которых вы не ждете, они могут принять неожиданную позицию. Те, кого вы думали, что они синие, они проявят себя красными, и наоборот. И все-таки суммирующее, суммирующее, как-то вот так интересно распределено. Вот в этот футбол или в эти шахматы мы играем. Да, это похоже на футбол, где есть две стороны и желтое свободное поле. Такая дополнительная нагрузка, помимо других нагрузок. А на стороне сильных я повторю еще сильные мира всего Сложный ролик и большая тема. С того, что я нахожу, вот так оно и устроено. Дающая, забирающая, нейтральное поведение. И об этом никто не говорит, но вот красным, ко всем их Трудностям еще и такая нагрузка. Разумеется, в, брак, в браке никто об этом не думает, когда вступает в брак. А какой, каким будет процент пар, который не развелся? 11%. А каким будет вероятность совпадения, что красная женщина встретит красного мужчину? 11%. Прикиньте. Если у вас есть другие цифры, пишите. Я находила такие. Да, и всяким феминистам и антибабистам им критически важно обобщить до каких-то других значений бабы-мужики или национальный признак, или там еще какой-то еще признак политический, как угодно распределить, только чтобы никто не начал сортировать людей по двум или по трем категориям, чтобы не было видно. Вот такая дополнительная горькая правда ко всему прочему что мы знали до сих пор. Да, судя по клипу, вознесение будет. Так снимают иллюминаты. Но мы его рассмотрим немножко позже. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.